Всем привет! Аня Корсун, более известная как певица Мару, редко говорит о своей личной жизни. Несмотря на эпатажный образ и откровенные выходки артистки, свое семейное счастье она держит за семью замками. Впрочем, известно, что Анна замужем и свадьба состоялась еще восемь лет назад. Но недавно в сеть просочили свадебные снимки Мару. Певица впервые показала поклонникам фотографии со дня свадьбы. Как оказалось, замуж Мару вышла в черном платье. У меня есть муж. Это была любовь с первого взгляда. Надевала все леопардовое. Он меня перепутал со стриптизершей, но все равно полюбил меня. Я благодарна ему за то, что он принимает меня такой, какая я и есть. Красивой, некрасивой с утра, уставшей, не уставшей, комментирует Корсун. Также артистка призналась, что за восемь лет супружеской жизни им с мужем пришлось пройти через многое. «За эти восемь лет мы много чего прошли. И холод, и голод, и успех. Стали такими родными людьми, друг друга очень понимаем и поддерживаем», – призналась певица. На сцене Мару всегда выглядит и ведет себя провокационно, порой даже скандально, а в повседневной жизни она обычный человек. На днях Аня поделилась, что вместе с супругом завели симпатичного щеночка, милейшими фотографиями с мужем Александром Корсуновым и их собачкой Аня поделилась на своей страничке в Инстаграм. Семейный портрет подписала кадры певицы. Поклонники звезды заметили, что супруги даже похожи друг на друга внешне. А вы заметили это сходство?